Бля, не я дергай. вас не слышу из-за звука машины, потому что вы у меня слишком громкие ребята, и я вас потише ну, сделал. Ты сотку, наверное, на сотку стоишь? Не-не-не, не, у меня 80. Хера, я на 30 играю. Вот поэтому вы никого не слышите и никого не видите. Ладно, шаги шерст. Но у меня на 30 стоит, и так все прекрасно слышу Так громко, бля, если на 78 а Где заправка? Мы ее уже проехали давно? Что вообще не видел? Заправка ниже. Да мы вообще не туда поехали, блин, да? Или туда? Поехали? Да, мы не по той, по дор не по той дороге бля. Можно бункер за... Ну, хотя, блядь, у нас. Слышь, Слушай, Володя, у тебя не сильно машина тоже стпшит? Или так же? здесь? Вообще. Может. Что я с да, Давай проверим еще. тапочки. Мы немножко не туда идем, конечно. Я думаю, у пацанов там есть, что пожрать, попить. Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. Как твое имя, сынок? Написано на экране. А, нормально.